Так, ночь, ожидание холод, боль Та -та -та -та -та -та. Так, так, так, так, так Не понял, что в комнате никого Первый раз в зале никого нету Странно А где все? Точно сегодня же улежа приезжает Кобик. Здравствуй там Эмили или мне показалось? И Эмили. Эмили, Эмили, Эмили. Где Эмили? Бубик. А, вон Эмили. Эмили. Тупая, Эмили. Привет. Ничего? Да ничего. Как у вас дела? Че, ночью. Шляйтесь. Вот. А мы пошли Олега встречать. Пойдете с нами. Давайте. Давайте. Как общайтесь? Я вам послышал, наверное. Шкафы. Кого ну, На... вот у тебя да. плохо стало? Ой, плохо ей там выдумчица. Пошли. Шутка, шутка, шутка. От таких шуток, знаешь, что? От таких шуток в зубах промежуток. Ясно? И промежуток. Аккуратно, Эмили, не споткнитесь, а то упадете в Какашкин дом. Олег! Дрыхнет там наверху, ты посмотри на эту скотину. А, -а, -а Соня. Он чё, язык проглотил? Ты язык проглотил? Дарь, а, наверное, я это... -э -э да, речи потерял, когда нас увидел еще и мили. О, тролль. Какой тролль. <связь> Слышь, тролль? Ты себя видел? Наверное, ты священником работаешь. Посмотри, кто здесь стоит. А, это Эмилия Грест. А, которая, пропа... которая пропала... Какая моя Которая пропала много лет. 60 лет, миллионов лет назад. Ну вот. Понятно, я все понятно. Ей уже, наверное, Нет, лет 350. Были, она я, уже бабка стала. Я отец, я отец. Я отец тебе сейчас сделаю 350. И чё как? В, эм, на Майами или где ты был? Улетаем на Майами. А был вообще-то в твоей тёте. В Кромаджести. Ты в Нью-Йорке был? Да. А, вот, а, встреча, а в Дубае? А в Дубае? А в Дубае? Был в Дубае. И, и где только не был. Даже на Луне. Ага, на Луне, конечно. Хотя, с этим а, Эмиль! <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> да! Эмили! Вы Вы Вылететь! <связывая> Вылететь, наверное, логично. Меня вообще там Я <связывая> Да, смотри, обновления в городе. Какие тут из тебя произошли. Я говорю то, что ты Шреком стал. Сам Шрек. Ты себя видел? Христианин. О, священник Рина. Отец Олег, отец Олег. Смотри, изменили мостик. Ой, красивый мост. Да, не то что ты. Андрей, что Дай мороженое куплю. Тут все дорого. Мне денег много. Мне там в казино выиграл. Казиношник. Военный, здравствуйте, военный Бобик. Военный Бобик. этот Бобик. Так, у нас изменили центр. Смотрите, у нас изменили Центру. Теперь центр другой. Да, фонтан сделали по-другому. 18 нет. Повеска. Да, повеска. Никаких нам повесок еще не надо. Нам еще молоды. Изменили магазин. Магазин, вот этот О, магазин. Тут так сделали Что? и темно и светло и нагло. Кстати, ты, ты заказал новую мебель? Ты принял новую мебель в моем магазине? Найдусы. Да. Нет. Сказали там мебель еще при это мы еще не расставляли, но я принял. Но там потом тебе надо через три дня за. А, у тебя -то ключи не отключит у меня. Хотя через три дня а они он... сказали подойти, поэтому вот. А, я верю тебе. Да. Наш дом, смотрю, изменился. Да, он стал. Там Зоя мою кону не давал. Нет. Вот бассейн. Пойдем в бассейн. Что я тебе говорила, Дриан? Слышишь? Сам сам я тебе сказал. так да вот я тут изменили делаем. теперь вот очень 20 все 20. дорого стоит но сейчас более-менее подешевело. тут а макароны подешевел 96. 96 да, 6, да тут 90. все подоржало торты. У меня тут свои. торты так пойдемте в бассейн ты же еще не был в бассейне да ты видел полицию? Полицию вообще переделали. Пойдем в полицию. Нет, там люди... А где Эмили? Стоп. Эмили, а Эмили? А где Эмили? А где Эмили? Стой! Бобик! Фессер, инженер, короче, кто там да, был? срочно в полицию, в полицию, да-да-да. Полиция Бобик к нам. У нас Эмили пропала. И помощь. И помощь. на Пока просто надо найти. Давайте у вас там супер нюх какой-нибудь. Она тута! Она тута, она лежит, она лежит. Она стоит, она лежит, она стоит, она опять лежит. Андре, делай что-нибудь искусственное дыхание. Искусственное Ты дыхание. вообще что ли? Какое искусственное, искусственное дыхание? дыхание делай. Точно. Неделя прошла, и она уснула. Навсегда. А, надо ее нет. отнести в... Ладно, надо ее отнести в... Подвал какой-то. Надо отнести ему к, адресту, к адресту. Отнести. Нет, за. нельзя знать, что он грест. Агрессу, может, нельзя назнать, мы не знаем. А вдруг этот агресс на нас что-то подаст заявление? Слушай, ну пускай она тут валяется. Нет, давайте ее какой-нибудь подвал. кого то есть идея, куда ее запихнуть. Точно! Мне мистер Баг какую-то карточку давал. И там какие-то координаты, когда вот Эмили уснет, надо ее отнести туда. Ну так, чтобы не видеть. Да. А почему мы стоим, балбес? Так все, берем ее за руки, за ноги. Да и потащим. За... Эмили. <свят> <свят> так, я не знаю, как ее вылечивали. Эмили. Это надо вам. Это надо встретиться с мистером Багом. А он занят. Надо сказать, чтобы с ним кто-то поговорил. Эмили, вот те цветочки на Но она проснется. Ее вроде в прошлый раз лечили какие-то к вами. Да, Ой, как я давно не слышала это слово. Я не слышал. К вами их лечили. Вот. Эмили, квами. К вами или к да, вот к вроде. К квами, наверное, в крайнем случае к вами. Квуми звучат ужасные, Даже противнее, чем обычно. Быть Квами или Квуми могут их, а, восстановить. Ага, а ты им знаешь, им сколько им они сил потратили? Они, наверное, еще за год не восстановят. Хотя они жрут килограммами. Восстановят. Это... Так, все, квами, пойдемте. Это сама Слушай, нас привел, нас а Я хочешь, же тебе сказал. Мистер Бак мне вот какую-то фигню дал. Тут у меня есть вот. Ну, ладно. Прям разбираешься в координатах. Ну я, я знаю, мы с тобой один раз сходили в поход. Ты точно в координатах уже все. Аккуратно, чтобы агресса не было. Тихо, тихо, тихо. Агресса нет. Тихо. Пошлите. Выходим, выходим, выходим, выходим, выходим, выходим. Пошли. Давай, давай, давай. Божечки, я еще тут остался. Выходим, выходим. Я пока этого заберу. Эй! Ты где? Что ты там делаешь? Ты что не можешь? Да? Неужели стоп? Прыгай вверх. Все, тихо-тихо. Уходи. Все, идем по. А! а! Гениально. Все, пойдем, пойдем. Все, уходим отсюда уходим по заборчику ла ля ля лям -ля. ла лам летать, мы тут ничего не делали ложь. просто прошли ложь, я. Я могу летать. да лечить. Эмили конечно жалко неделю погуляла О, на свежем может воздухе какой-то балбес который знаешь вот я же короче мистер Бак а есть еще человек который дает эти украшения Бес такой я не знаю как, не знаю кто это ну что этот украшение сами бог Ой, бог, украшения сами. Не знаю. Кто сами все эти украшения и, и сережки, и брошки. Смотри, там, как это везде? обновили полицию. Пока никого нет. Но ее никого... только достроили. Это вы мне э -э -э хотели, с них О, кстати, Вика! Ну, здравствуйте, на Что работу бежите. Так, ладно, пойдемте в бассейн. На сторону, это... Бассейн, бассейн. Туда, так, бассейн уже идет Бобик. Так, идем в мужскую раздевалку. Не заходи ры в женскую. Так, все. Раздевайтесь, переобувайтесь Сейчас мне надо тоже... Бассейн, найдешь, так, снимай идешь? хотя бы сейчас костюм слышно. этот. О, классно. А? Ну и все. Нет, не закрывай. Пожарай... Они должны, были... должны быть всегда открыты. Все, идите споласкивайтесь. Вдруг у вас вши какие-то. Давай иди споласкивайся. Все, все, молодец. А твич. теперь пошли. Ой, тут люди, конечно, плавают. Пусть плавают. Мэр. Решили поплавать сегодня что-то всем. А я думаю, что на улице так пусто. Думаю, Через где все депутат. люди? А эти встали и в бассейн. <свят> Ой, притворщик, притворщик. Да посмотри. Вик, ты скоро? Хе-хе, <свят> <свят> заскамил мамонта. раздевалку, раздевалку. раздевалку. Раздевалку. А мужскую не... Боже, я думал, ты ведь это зашла. Смотри, <свят> поздоровайся, это у нас мистер Ли. Только сейчас <свят> я переоденусь. Да, мальчик странный. Все, переоделся. Переодевайся, ты, ты же так на улицу пежели. не пойдешь. Тупик за секунды. Видимо, такие же кнопки, как у нас маджести там и так далее. Наверное, он, он, он с чемоданчиком он ходит вообще в лютый. Это, там, короче, в Нью-Йорке есть такой супергерой. Он ложит, у него есть чемодан. Он нажимает на какую-то кнопку, и это чемодан ему одежду дает. <соцентричный> Прикольный человек. Так, пошли в твою комнату. Я так и не посмотрел Ну, пойдем. пойдем. Ой, пойдем. так, тут все. Вход... Mm -hmm. Согнаю, я Кто это срока, закрыл? Ну-ка ну открывай там. Так ты мог тут через балкон заоткрыть нам балбес. Видишь, что там балкон есть. Так не смотрю, не смотрю на комнату. Все. Вызывайте полицию. <свы> Ай! <свы> Ты че? убил человека. Так, это у нас гостиная. Изменилось, конечно, тут, надеюсь, никто не трогал мои запасы колы. Ну как сказать, тут все выпили. Эти ночевщики годовые. Я вчера общался, не хотя и вчера общался, вот этот вход. И вот, как бы моя комната. Почему у тебя, правда, компьютер без стекла? Такие, но так и не изменились. Комната Марка стала комнатой Вики, да? Да. Все, пойдем. Классно вернуться домой. Правда, мне... Ой, это А это что за комната? Кстати, я так задавалась вопросом. Так ты и На курокомбинате сходи туда. туда. сходи туда. Я их привезу, они у меня в загоне. Ну вот, это зона у меня хакерная. Я тут сижу, смотрю за вами. Ну, слежу за некоторыми. Ты этот сталкер, сталкер. Какой сталкер? Ты чё? Он вообще тупой. Каких сталкеров. Так, идем. Теперь спускайся вниз. А теперь вот сюда. Ничего <с> себе! <Chocolate> А теперь уходим. Ла-ла-ла, ля-ля-ля, и все. Мы уже ну, здесь. Прикольно, прикольно. <гас> Ладно, спускайся Привет. на балкон. Привет. Я тебе дам, Честно, слово. Кстати, у нас скоро караоке зал сделают. Ты туда будешь ходить? А маслина. Не у тебя же была? Оливка, маслина. Рян. Слушай. Рян. Мастриань! Поджиги! Поджиги! верни. Я не знаю, она украла все на вор, вор, вор, вор, Фу, фу, фу, фу, фу. вор, полиция срочно арестуйте эту бешеную даму. Арестуйте эту бешеную женщину. Она с катушек слетела. Она с катушек слетела срочно. Ла ла ла ля ля ля ла ла ла ла Идем, полицейский участок. Ха-ха, да. а -а -а, как неудачница. Идем. Только не. Она больная, психически неуравновешенная женщина. Палка, палка, палка, палка, палка, Говорит научись микро. Нет, я не иду не иду к тебе, все отстанет. жук навозника Полицейский, тебя Да, убей эту дурочку, славочки. Конечно, мне это нельзя было делать. Ладно. полицию. подчинение полиции, все. Хамка. Угу. Вообще. Вижу, Ты браслет-то свой нашел. Э а он она э украла. Э она он варишь. Э о, нет, э о, нет э о нет, там Висперия. А Висперия Весперия помогает этой бешеной. Они вдвоем там да. подружки бешеные хотушки вообще дал ей, блин, талисман? Хранитель? талисмун А он стой, вообще стой, знал, стой. что будет? Ну, наверное, да. Отстанет от меня тупая женщина, наркоманка. Ужас. Адриан, мне пора, Адриан, мне Но... пора уезжать. Адриан, мне пора уезжать, мне мне Полицейским. <смех> а, <смех> а, а, <смех> <смех> тупая, тупая. Не, не могу с таких тупых. А, а вот он. Давай в тюрьму ее, в тюрьму ее. Наглая. <смех> Мы сейчас посадим ее, где Габриэль Агрессис сидел. Все. Я это хотел сказать. Ладно, ты И заберем что... ее всякие тупые силы, которые ничего никчемные. ни а, а рвешь, у меня силы, силы виспелие, бесполезные не... силы, вообще ни на что не способны. Я я не могу, вот. Мистер баг У нас мистер. Мистер. Баг. 4, 1, ты тупая. Гейн. Надо. была. Амибаг, а Эми, да, она вообще классная, надо, чтобы она была. <свят> ты шум, Правила всем Так. <свят> Так, все, мне надо. Мне ходить. это нехорошо. Все хорошо. Ничего не знаю. Иди отсюда. Что-то подозрительно. Ну ладно. Так, все, закроемся здесь от наглых. Теперь мне всякие наглые эти балбесы не достанут. Их зовут и Тупицы. Я тупица не знает, где я, Я кого-то слышал, не понял. Я кого-то слышал. Так, я через дверь не могу пройти. Ты хамка. Мистер Бак, где мистер Бак? Так, Весперия, ну-ка быстро успокоилась. О, наконец. Ой, у нее уже крыши. Так, плак. Плаг, ой, Плаг все летит к своему хозяину, он вернулся из больничного, поэтому давай, давай. Плаг улетел. Кстати, Надо мне сегодня еще к Эми сходить. Э? сознание потеряла. Да, мы ее отнесли куда? На ночь. А Нелля пошла, по я на. Понятно, все понятно. Я зашел по делам своим. А... Давай, иди. Вы что забрали? На подтрулийник. Так. Вики забрали. Так, Висперия влюблена в а, а, Адриана. А, да, я, должен значит, любит. Ты чё, я всех улюбишь, разбьешь? Даже Галю Кузлякину. Нет, Да, это, это, это сестра, у нас раньше... Нет. Нет, не Адриана, сестра. Это сестра у нас раньше... Герои, кто был раньше, тот помнит. У нас раньше был Юра в городе. Юра, Юрчик, или как его? Да-да-да, да, помню. Это его сестра, Галя Кузлякина. Есть Женя еще Кузлякин. Это его твою родный брат. Вот Вика, Вика или Весперия, я не помню, кто из них. Влюбился. Симмербак, Симмербак. <deh> да. Тебя не смешает, кто разговаривает. Я не знаю, кто со мной разговаривает. Я спрашиваю по О, суперкот в сеть зашел Суперкотик здесь. Опачки. Здравствуйте, супершпрот. какими судьбами? Выздоровели, да. Так, ты, тупица. Прекратили, я сейчас талисман заберу. Просто бесполезно, понимаете, бесполезно вылечить слага, а в итоге слага вылечила, а меня не вылечил. Ну вот, зато отдохнул. Ну это, в принципе, логично. Сейчас точно кипяток налью, возьму вон там, подогрею в кипи... Весперия. Нет. М -м -м три. Смешная Нет. шутка. Очень, Очень смешно. Смешная. Быстро в шкатулку. Бегом. Я в шкатулку, я в шкатулку, я в шкатулку. Нагласно. да да да да Используются миражи. А, Нет. Все в шкатулку быстро. Пожалуйста, так, пожалуйста. ты. Весперия. Предупреждайте последний раз. Еще раз и все. И в тюрьму и заберу твой талисман. Ясно? Ой, пофиг ей. Любит Адриана еще что-то. Ага. Надо их это в брак. А, ну да, да, Адриана да. и Петики. Там Пока... Адриана на следующий день жить не будет уже. Потому что он да, не забыл. носки дома. Да. Так, ну все, патруль хороший, успешно прошел, ночь прошла успешно, все, спать и пора, шею сломал. мне и пора. Шею сломал немного. Но, ну я и тоже, пора. кажется, давай пока. Ты что тут делаешь? <смех> О, надо, кажется, забирать и давать не на постоянку, чтобы тут к вами не разгуливали по улицам. Да. Плохие, носы супер кота не надо забирать, а пока. А, а, а ч тут делать? Плакай, только нам со мной. Ааа. Зачем? Что это такое? Это лошадка, лошадка обычная. Лошадка обычная я. Ну, ладно, сейчас в лошадку приведу. Настоящую, так, Ой. где она? А, где, блин, я возьму эту лошадку, Ее надо сначала купить. Здравствуйте, а да? чем мы тут делаем? Ладно, лягу спать. Пам.